Yamaha это надежно, BMW гусь это комфортно, KTM это спортивно. Обзоры с людьми, которые проехали много. Цена, качество, дорога, внедорожье. Вечно троящий мотоцикл, никогда себя вообще не обманывайте. Вау! С третьего класса в четвертый. Не буду канифолить тайгера. Мы пробовали гусей, это очень плохо заканчивается. Почему мы сейчас про BMW говорим? Тут я разочаровался. BMW на меня сорвутся и скажут, что сейчас опять будут плеваться теперь КТМщики Всех конкурентов у меня был еще Bimoto Мантра. Ну что даров друзья хотели увидеть сутенера собственно вот он сутенер это евгений его зовут как ни странно в обществах росбайкера и вообще в миру лис супер тенери 1200 на канале глобус Мото меня зовут патрик евгений погнали заставочку Всем привет, это Большой Сутенер, все, наверное, давно его уже знаете, это один из самых больших тур который которые сейчас встречаются у нас. Ну, так повелось, так на слуху, что у нас гусь, он самый там типа такой топчик, но потому что, наверное, денег стоит, я не знаю. Супер это такой нормальный твой друг, с которым ты можешь проехать тысячи километров и не париться, что у тебя чуть случится. Давай начнем с того, когда у тебя появился первый Сутенер. Давай начнем с того, с чего от... вообще все началось. Не да. откуда пошел сутенер откуда да. пошла эта династия у моих... Ямахи, в принципе. Да. Пусть, да, пусть это будут просто Ямахи. Я проехал уже на э, SuperTrener 750, стареньком. Проехал на ТДМ э, 850, ТДМ 900, вот. И сейчас уже ямаха э, супертренера 1200 в обновленном варианте. Это последняя версия ZE. Была еще версия Z. Какой год? Это 2000. -ый. 2020. 2020, я думаю, 2000. Что, что несет этот человек? Насколько я помню, мы с тобой познакомились году, наверное, в девятом, Ты тогда ездил на ТДМ. 850. 800, да. 800, 900. 800, 850 был. А, еще, да. может быть, ошибаюсь. Ты купил себе первый мотоцикл. Как ты начинал? Куда ты поехал? То есть, ну вот давай так предысторию расскажем народу, да, чтобы люди понимали, что мы сейчас находимся на локации, в которой я и вообще не знал, что она такая существует, пока мне не сказал Евгений. В принципе, это... Клан, каста, наверное, эндуристов, наверное, да? То есть это люди те, которые вот катают по бездорожью. Рассказывай вот про все свои покатухи. Я думаю, народу это будет очень интересно. В промежутке между турэндурами были эндуро. Джебил 250, ЦРФ-ки, Эрки. Вот, и мы гоняли по всем горам. Когда э, я понял, что моя э, ЦРФка выезжает два раза в год, а все остальное время я провожу на большой турендуре в больших поездках, с навыками эндура. Тогда уже э, было понимание, что большой тур эндуры хватает, она выполняется, это задачи, которые мной поставлены. Скилл был прокачан до определенного уровня, мне этого хватало. Дальше гнать в такие там, дебри уже нет смысла большого слона, мамонтята еще называем. Поэтому на этом остановился. На Z-ке я проехал 7 лет, если я не ошибаюсь. Вот Патрик мне как раз выбирал Z-ку. Это был год четырнадцатый, да да. да, да, ну, да то то есть, пол, год, ну грубо да. говоря, там даже 6 лет, да, не семь, шесть лет, пускай, да. да, и на одном мотоцикле 6 лет. вы там, ой, там все мне надоело, я там его разогнал до триста и все, я уже хочу его слить там что-то такое. ну народ реально меняет сезон 2 и мотоциклы меняют. вот человек катается на мотоцикле семь лет подряд и это вообще очень большая вожуха. это при том, что каждый мотоцикл у меня такой какой-то, не знаю, психологический барьер. Там, я проезжаю три года, и вот мне мотоцикл просто ну, надоел. Я с него ресурс весь исчерпал. Есть э, уровень... Нет, не так. Выжил его. Есть уровень мотоцикла, а есть уровень твой. Когда ты доходишь до уровня мотоцикла, все, тебе не интересно. Я с него все не взял. И была идея просто прокачать свою Z. Но я понял, что опять занимаюсь фигней, нужно освежаться. Просто тот же самый мотоцикл, лучше я ничего не нашел. Опять пересмотрел все по кругу. Все там тайгеры, опять посмотрел на гуся. Там КТМ он более спортивный, да, там гусь более там... Комфортный, он сделан для вальяжности. Но чтобы был симбиоз, цена, качество, дорога, внедорожье, вот только он. Он, все, что я его прошу, он все делает. Подвески мне хватает, клиренса хватает, комфорта хватает. Мне не хватало всего лишь одного в Круиза. А здесь есть круиз? Да. О в стоке. о. -о, -о. Ну, пусть это маленькая блажь, но со временем, когда ты идешь там в красивые Кавказские горы, там собрался, в Грузию собрался, тебе нужно там штукарь проехать до Владикавказа. И ты вот сутки, там, идешь, день просто там, там, трасса, все, ничего интересного. Кайф чем-то заниматься, не знаю, щелкать семечки, развлекаться, поставил круиз и все. И ты уже там, не знаю, сидишь в телефоне, ковыряешься, вот штукарь прошел нормально, тебя не напрягает он. А, вот не хватало чуть круиза, штука классная, все супер, там есть еще целая куча няшек в ЗЕ, но они, в принципе, мне не так уже важны, не так уже. Да. Вообще, и... на самом деле, я знаю, круиз ставят просто на ручку, зажимчик такой. Это и все игрушки. И... Честно, это, у меня да. стоял, я вот в восторге от него. Я в Москву да. также ехал, я его просто зажал. Он, говорят, что типа он опасный, там его можно закусить, фигня, это все. Не верьте, я вот лично катался, его, если правильно отстроить, его просто зажал, закусил и едешь просто вот наслаждаешься дорогой и монотонностью вот этих вот ну шума твоего мотора ну давай начнем немного заранее до да? мотоцикл у тебя был какой Начнем давать с японцев японцы первая была там диверсия диверсия какая 600 да. 600 обычная диверсия во втором варианте Карбовая? то да, естественно ну да. да. старая добрая неубиваемая Дебелая. да я не знал что она такая дебелая. После меня на ней проехала еще Я целая имею куча в виду, она грузии, простая, да. как топор. Да, смысле. она простая была, вот и с ней все хорошо, хоть и карбы, хоть и старенькая, вроде там и мембраны, все не, было Я было. наоборот за карбы, Я к тому, что народ просто переживает, а мой инжектор, там это Не нужно переживать, если у вас техника обслужена. Если она вовремя. если кривыми руками же не настраивали. Ее, да, да, если кривые ручки не лазили, там не начали крутить отверточками, то, чего не знаю, а просто на слух. То все будет нормально. Технику обслужили, она едет дальше. Пусть она даже будет старый. Не нужно там, не знаю, гнаться за каким-то там топчиком. Мы ездили, первая там эта диверсия, я через, не знаю, месяц, наверное, прыгнул на ней и уехал отсюда через Крым в Одессу на Гоблин-шоу. Ну да, тогда ребята говорили там, что ты приехал вот на этом вот. Я говорю, а в чем проблема? Я не понимал даже, о чем разговор. Вот, это сейчас, может быть, там для меня. Да, когда я обратно садился на диверсию, я такой... Ух ты, вот так, да? Тогда, когда в сравнении то есть, а когда тебе горит и ты хочешь, вообще неважно, там, пацаны, он на ёбриках ездит, не знаю, на Алтай. Согласен. Так, не заморачиваются. Согласен. А, такой большой тур нужен тем, кому уже не хватает диверсии, ёбриков и тому подобное. Обычных дорожников мало. Я еду вот так вот по дороге по асфальту, и мне нужна... О, классная горка! Я не раздумывая, просто должен вот так вот свернуть и пошел. Не думаю о том, что там подвеску, клиренс, не клиренс. Я просто развернулся и пошел. Ну, конечно, не такая, как здесь от гаража. Здесь уже для для линдуриков. А обычная грунтовка или какой-то скальник. Ну, в разумных, конечно, размерах. Вот именно это... Ну, как бы в моем понимании, тур эндуро. То есть, это не просто турист, да, там, например, какой-нибудь Версус. Версус – это не тур эндуро. А, например, NC 700 или 750 – это не тур эндуро. это просто это турист. Это турист, да. А вот, например, то есть, на нем можно, да, по грунтовке куда-то съехать и поехать. А тур эндуро – это вот. Вот тур это и на дальники, и куда-то заехать, и в грязь, в принципе, в пол колеса, я думаю, можно на нем залезть аккуратненько. Поэтому, как бы, не путайте теплое с мягким. Это немножко разные вещи. Сколько ты на диверсии проехал? Ну на скидку. Тысяч. Ну, так скажем чуть раньше у меня было 25 сезон в среднее 20-25. Достойно. Э -э ну я не слазил с него. Вот э мухи белые закончились и до следующих белых мух я машину в сторону и работал на мотоцикле и ездил. То есть вот для тех, кто не да. в теме, белые мухи это не тополины пух, это снег. Да. Крайние годы уже поменьше, когда там 10 когда 15, когда, может быть, даже 5. Главное, чтобы иметь накат, не терять его. То, что свои навыки, которые ты приобретаешь в том же эндуро, в том же тур эндуро, можно потерять, не катаясь. Грубо говоря, пару лет ты перестал кататься в тур эндуро, и у тебя уже ноги не те, или... Это как или любой как... спорт. А, вот так вот даже. Да. То есть это спорт. Ну, конечно. Когда ты выходишь в горку, там уже понимаешь, насколько у тебя дыхалки хватает, вот говорят тоже он тяжелый, тяжелый он для того, кто не тренируется о нем там. Если он там приложился, ты должен его поднять. Если ты начал крениться, ты должен ногой его удержать в определенном крене, конечно. Когда уже критически, ты уже 300 килограмм счастья вооруженного не удержишь. Вот. Но все равно какие-то максимальные нагрузки на ноги ты должен уже давать, ты должен пробовать, тренироваться. Вот вам, пожалуйста, элементарный пример, то, что люди ездят на спортах, на спортивных, типа спорт, да, а на самом деле спорт это вот, то есть я согласен абсолютно с Евгением а, по поводу того, что, ну, например, идти в стойке, особенно по грунтовке, но ну, опять же нужно же ноги иметь, ты же не будешь ехать на прямых ногах и отбивать себе там все суставы. Не надо меня смотреть, я далеко не тур но я примерно понимаю, о чем я говорю, да? Ну, азывишь, знаешь. И знаю, там я на там издевался, там видео сейчас я вставлю, там кусок какой-то, это кошмар был вообще. Ну так, прикольно. Ну сам факт в том, что я хотел бы подчеркнуть прям эти слова, что вот нужно быть спортивным, да. После диверсии... ТДМ 850 и... То с шестого, седьмого года примерно начал, потом в девятом или восьмом году ты купил себе ТДМ? ТДМ, да, где-то так было. Сколько ты на нем прошел? А также три года и также в среднем пробеге. Оказалось больше? Потому что. В 9 мы с тобой познакомились в 10 11 ты в 11 12 еще на нем ездил. Ну, может быть, 11 зацепил, уже э, точно не помню. Но там помежду всеми остальными был еще фан Европа, нечаянно. Да, да ну это О, так, а, не знаю, для примера себя, а вдруг. Угу. Не а, зашло. Попробовал вообще не мое. Это классный троллейбус, ну, если ты собрался на фан Европу, покупай голду, не вы да, Да, да. Кстати, по поводу Пан Европы поддержу, потому что я на нем, когда шел по Москве, казалось бы, Москва широкий город. Я заехал в центр. Не. Это какой-то кошмар. Еду я, Инна, два кофра. Я человека просто перегонял, но ну реально тяжело с ним было бороться именно вот в городе. Выехал только на МКАД. красота просто, да. вообще идеально. Это троллейбус межгородской. Да, вот от города до города в город не заезжать. Почему не заезжать? Потому что у него зеркала в зеркала автомобилю легковому. Да, Под джипами да. он проходит зеркалом, да. а зеркала вот эти уши, которые не складываются, у него четко, и ты здесь, ты, если вдруг не влазишь ты рулем потихонечку раз, ты обошел машину и пошел дальше. Даже в городе я езжу вот прям так. Я никогда не снимаю э, ни канистры, ни кофры для того, чтобы тренироваться каждый день. Ты когда начинаешь тренироваться с полными кофрами, э, то у тебя расвесовка, ты ее чувствуешь всегда одну и ту же. А не когда ты там один раз, там, два раза в год выехал на дальнобой, ты такой раз загрузился, и такой, о, что-то он не так идет. Поэтому в загрузке нужно ездить максимально. У меня в кофрах, я не знаю, всегда что-то там присутствует, канистры всегда полные, там, ну, бензиновые я стараюсь не наполнять, а с водой она всегда вот полная. И даже то, что там 5 кг на одной стороне меня не парит, я их не чувствую. То есть, я правильно понимаю, ты ездишь по городу и страдаешь. Ну, потому что поместиться-то сложнее. Нет, ты знаешь, руль ровно такой же ширины, как и кофы. Прошел руль, прошли кофы. Ну, все равно, когда, например, между машин то надо как-то проскочить. Я, я... Прошу лицо, пройдет и за. Ну, хрен за. Я бы не стал, конечно. Но это, опять Но же, я тут, их не снимаю. Это опыт, между прочим. Например, у меня, ну, не могу сказать, что до хрена, да, но и немало. То, что Женя говорит, то, что он себя заставляет ездить к кофрами, за это можно прям лайкосик врубить и написать комментарий, лис красавчик, вот прям сейчас. Берите да, начинаешь Если ты ездишь в вечно разгруженный, вот ты снял кофры, все поснимал, Да даже вот это все пустое, оно уже весит и даже на аэродинамике по-другому работает. А когда ты ездишь постоянно с этим, то есть ты вот ты как в домашних тапочках постоянно, тебе комфортно. Постоянно одинаково, да? Постоянно одинаково, поэтому. Стабильность. После ТДМ и эндурики пошли уже. Угу. Ну, то есть уже... ты тогда уже влился, когда вернее не то, что влился, а то, что создалась по факту вот эта да. вот банда. Да, эндура-банда, да, как они кабаны там или как вы себя называете. Не, да? не, не, не, там ребята была, там сборная Ростова. Была. Ну, там да, там, Все, там да. команда реально. Вот Нузик с нее, с этой же банды, которую вы смотрели ролик про Панамерика. Пан Панамерика, да. да. Да, там и Петров есть, ну, не суть. Действительно, да, в Ростове очень большая команда эндуристов и вообще, в принципе, очень интересных людей, поэтому я вам стараюсь рассказывать обо всех этих красавчиках. Был шаг на 900-й. ТДМ 850 это Карп, а 900 это уже инжектор. Ты, ты взял после 850 900? -ый. Да, 900. И, во-первых, ты сможешь идти в гору, нигде он там не захлебнется на большом превышении. 2,5-3 выше, да. А, принципе, Маленькая помарка, чтобы вы понимали, те, кто не катается в горах, карбюратор немного захлебывается, ну, может захлебнуться на 2,5 тысяч километров над уровнем моря, не хватает кислорода, и поэтому Карп нравится. начинает тупить. Именно для этого, как бы, народ покупает себе инжектор, штурмует, так скажем, большие высоты для того, чтобы фануть и не задумываться о том что карбюратор захлебнется да и в 900 э, стоял уже там abs маленький ништячок э, я против всяких этих электронных няшек, но ну, уже есть ну Красавчик. ладно окей. есть но ну, я потом поймал кайф ABS, traction контроля отключаемого если ну, классно, когда отключаем его в TDM 900, он отключался путем выдергивания из-под сидения предохранителя, и все окей, электроника не глючила, все. Но большой минус 900, и его колесная база, умноженная на клиренс, давала очень маленький просвет. Но, Но они есть... реально отличаются от 850-го? В реально отличаются. То есть они прям радикально разные, да? Радикально разные. Там стоит уже э, новый мотор. Все знают, что 850 е ТДМ и мотор у них того же класса, что у 750-го. Угу. А весь этот класс отличается масложорством. Угу. Просто с завода просто вот так. Ну, там, конечно, со временем проходит. У них там уже годики были. Так и называли ТДМ, товарищ дай масло. В 900-ом эту болячку болечку искоренили совсем. Плюс еще инжектор, плюс abs Ну, вроде как бы есть был смысл на что поменять. Ну, я расстроился потом со временем, потому что, когда ты меняешь, ты должен ощутить, э, что ты поменял мотоцикл, что ты зашел в больший, следующий класс, ты перешел там с первого Б во второй Б, а ты не перешел, ты где-то там застрял где-то в летних каникулах. Короче, получается, что вот этот вот 50 кубой, кубиков дали вот ровно 50 кубиков, ни больше, ни меньше. Ну, скутер, что вам вот на такого слона скутер, да? Плюс еще минус клиренс, то есть у расстройства. Ну, то есть, если бы ты взял после 850, например, Теннери 1200, то это получается огромная ступень. А в данном случае ты не получил прирост да. 0, практически. Да, кстати, вот сейчас вспомнил, ты прав, я дальше 2011 -го года заехал на ТДМИ 850, потому что супертенеры вышел в 2011 году, если не ошибаюсь, и я уже прошел тест-драйв 1200, и здесь, конечно, я уже растаялся, как масло на сковородке. Я знал, чего хочу, но пытался себя обмануть 900-м, а потом я проехался в Краснодаре на 750-м, на старом, и такой, вау, а он с ручки на второй поднимается, просто вот так, я говорю, в смысле, зачем я себя обманываю 850-ми, 900-ми инжекторами, когда вот, дешево сердито там за 100 с чем-то там рублей, и у тебя просто старый чувак, который надежный, просто как вообще кусок камня, и он просто вот так вот валит, он просто валит. И мы как раз здесь собрались на Памир. И просто я забиваю на все и покупаю 750-го. Вообще на два шага обратно. Причем еще по годам я. Но он легче ухожу. получается, да? Я тоже так думал. Правильно. Вот а за счет большой... чего? А за счет чего? Там же у него или колено у него другое. Он как бы легче. Но когда ты собираешься далеко, когда ты собираешься в настоящий турндура там поход, тебе нужно все с собой. Когда ты вот это все берешь с собой. А плюс у нас еще был центральный кофар, боковые у нас были. Такие а клев... там вот, клевые... подр... вот такой там. Клевые самоделки такие были из перфорированного алюминия. Ты же собираешься на Памир, тебе нужно и дугу через лицо пропустить, там все дела, там, чтобы если что, там за морду вытаскивать его из грязи, ну, чтобы все по-честному. Когда мы сделали все по-честному, мы на Памир не попали из-за того, что время было упущено на комплектацию, пока мы это все на место поставили, как хотели. Все, что нам осталось, Памир поменять на Арарат. Мы развернулись поехали в ту сторону в грузии был подъем разворот и тут же промытая колея и в этой промытой колее он просто ложится этот 750 -й. и мне его нужно поднять в одного. я отказался от помощи потому что нужно тренироваться самому поднимать тот мотоцикл который ты взял чтобы ты не взял спорт йобрик или там большую там сутеру понимаю что я просто физически не могу просто он не поднимается он так был уже нагружен нет смысла Брать 750-ю, когда она весит нагруженная столько, сколько и 1200 Тогда вот возникла мысль, что опять э, я пытаюсь себя обмануть. И нужно выходить уже правдами-неправдами на супер-тенера большого. И не парить себе мозг. И никогда себя вообще не обманывайте. Это очень плохо заканчивается. Тогда прям перед самой зимой. Перед 14-м, да, 13 год. Перед обвалом, да, когда бакс как оно и здесь вываливается большой красивый супер тенера, и я звоню экстренно. Патрик, чувак, в Москве. Посмотри, а это как пожалуйста. раз все еще не было подъема вот этого дикого, да? Там как ровно раз... перед ним. Только, четко. только, да, да, да. только ты перед ты... ним. Да. Прям мне повезло. Патрик поехал посмотреть. Он, по-моему, только начинал тогда эти осмотры, или там какой-то уже период был. Я хотел бы как раз подчеркнуть этот момент, как мы занялись в принципе подбором. Так, небольшая предыстория. Мне не было никогда интереса делать контент про подборы. То есть, нас попросил сначала посмотреть один индурик, э, потом другой, потом третий. Знакомые, друзья, друзья, друзей, вот, по факту Лист также меня попросил. Я снял раз, снял два, снял три, выложил на YouTube, чтобы он посмотрел. То есть, как ну, файлообменник. И все, народ начал подписываться, переходить таким образом на канал и заказывать у нас э, подбор. Извини. Патрик приезжает, брат братан говорит. Я, я смотрю говорю, на, на новый мотоцикл. Говорит, новый, говорит. Здесь говорит, смотреть нечего. Я говорю, ну ты уверен, что он там без пробега, не скрученный, не смотренный. А я замерил диски, ну все как полагается. Там посмотрел, там все эти ручки, грипсы, да, там, он, секунды гляну, он говорит, Мне сказать тебе не. На нем даже не, не грунтовали, по большому счету. Да, То есть да. он по городу ездил. Там может быть максимум вот на такую грунтовку выехал, там два раза в стойке поехал и все, и поставил. А в Москве таких э, мотоциклов очень много, в том плане, что Народ, видя тенденцию, моду, да, он покупает, покупает себе, да. в итоге прокатился один-два раза, ногу прищемил, поставил себе около камина, друзьям показал, три года показывал, потом надоело и продает его вообще за бесценок. Да, и такая же история была с первым супертенером. Ну, там, да, там Когда я уже на него сел, я понял, что, да, нечего было как-то оттянуть за причинное место, нужно было... Сразу решать вопрос кардинально, любыми способами. После этого прошел год, я на нем приех, проехал прилично. Я через год с ним еще боролся, то есть я его еще год не понял. Просто по асфальту, то, -то конечно, там, так что там, что там здесь такого. Когда ты выезжаешь на бездорожье, здесь тебе нужна уже технику, которая вот именно к этому мотоциклу подходит, а не к легкому. И вот я не мог с ним год просто подружиться. Я ездил, я получал удовольствие, я кайфовал. Но вот полностью он меня к себе не подпускал. Вот. Ну, ты и рассказываешь, такая. как донские казаки по поводу коней, да? Вот тебе нужно было найти с ним Хороший язык. скакун к себе спира не подпустит. Он будет ерепениться, он будет сопротивляться. И в этом и есть прикатка. Я не знаю, как с аватаром в фильме, помнишь? Когда он там с ним... Пока мы законнектились, прошел год. Я такой, да все, окей, все. Ну, ты пар... реально себя уговаривал его продать, да? То есть подсознать, ну, не, даже мысли не было. Не-не-не, все, я, я зашел на эту ступень, я перешел там с третьего класса в четвертый, и все, мне уже некуда было идти, но ну, пути отступления нету. Я до этого попробовал все большие турендуры, я посмотрел чуть ниже, чуть выше, ну, меня это не устраивало. На тестах, конечно, мы брали там, э, там, не знаю, мы тогда, э, нам Армада хорошо давала, вот, Андрей, хорошие тест-драйвы, мы пробовали гусей. Но нет, там, Супер Теннер. Ну, BMW там... меня тоже склоняло постоянно, там, типа, Андрюха говорит, приезжай ко мне, любой мотоцикл дам хоть на два дня. Принципиально, не знаю, я не могу BMW, не понимаю я его. Почему цепь находится с другой стороны, либо кардан с другой стороны, либо почему эти типа, поворотники вонючие? У меня есть возможность прокатиться на BMW. Ну, не, ну, не BMW не мое, не знаю, как как вот тебе вот? Ну, BMW тоже не мою, но не так прям категорично, как у тебя. Ну, видимо, а... у меня какой то вот, знаешь, ну, у вот у тебя, отв... да, отвращение. У, у тебя, такое. видишь, обрез по, по Харлеем и по Б. МВ. Да, вот. Ну, все знают, какой. Я Ямахи тоже не очень люблю, особенно ковырять. Нет, Ямаха сама... я вообще пиндитный, ты Кавасаки я не любишь. Походу. Нет, Ямаха хорошо, но ковырять ее это какой-то. Вот, например, на ТДМ 850 достать аккумулятор. Как? А, секс. Я как-то уехал, и ребят попросил снизить аккумулятор. Они такие открыли, говорят. А, а куда, а, как? а, куда, а куда? как? Я говорю, да не знаю, вы что там, лошары что ли? ФЗ1000, либо э, r 1 чтобы долезть до свечей, нужно снимать, сливать радиатор, сливать антифриз. То же самое, например, ФЗ6, чтобы долезть до аккумулятора, нужно разобрать полморды, там, или, а, бак снимать, вариант. Ну, для меня это непонятно. То есть, это ну, почему ладно, у тебя еще не было бимота мантра. Это я вообще молчу вообще два аккумулятора спереди стоят <с> два аккумулятора в паре если один чуть-чуть подсел все до свидания ты можешь с бубном танцевать очень интересный мотоцикл у меня был еще бимота мантра но был недолго он коллекционная как коллекционный ушел в Москву я вот вчера такой сел и вот так вот открыл блокнот и хотел перечислить писал минусы плюсы доп. оборудование и тому подобное я начал писать минусы и даже неприлично как-то мало я их собрал не знаю, перечислять их вообще? Нет. С самого начала, когда только выпустили эту, эту модель, расслабление спиц. Но опять же, расслабление спиц почему? Потому что люди не знали, что их тоже нужно обслуживать. А наши как? Ключиком постучали тынь-тынь-тынь-тынь, и типа все good. Да? Ну, по старой, там, советской этой, ну, спицы же, что там, что с ними будет? Это же спицы, на них же прыгают, понимаешь? Динаметический ключ в сервисе, Момент затяжки, если там раз в сезон просто контрольно это делать, сколько бы там не проехала, не знаю, ну там ты же не проедешь там пару сотен за сезон, не проедешь, если не все же у нас такие там дальнобойщики. Обычное обслуживание решает этот вопрос, то косяк не в мотоцикле, это просто косяк в том, что люди не знают, что нужно обслужить. Проблема номер два, это сальник э, кардана, там стоит большой сальник, из-под него сопливило, не текло. Там не вытекало масло наглухо, просто сопливило. У кого больше, у кого меньше. Решается это все просто заменой сальника с самого начала с легким подрезанием пружинки. Многие так, делятся 50 на 50, сервисники, одни говорят, да, ок, ничего не случается. Другие говорят, что там типа если там сильно перережешь много, то может набить бороздку. Не видел я ни у кого бороздок. И таким вот вопросом я с самого начала, как-то там у меня начался сопливить, я вопросы сразу решаю. Потому что я не хочу с этим сталкиваться, когда я там в дороге поездил радиалками, туда-сюда небольшими, там, тысяча-две. Засопливил сальник, окей. Наоборот, для меня это плюс. Детская болячка выявилась, мы, мы ее сейчас решим. Заменил сальник, подрезал, все забыл до конца, мол, мотоцикл ушел к новому хозяину. Это предыдущий? Да, с этим же сальником все отлично, вопрос решается. Сколько ты на этом сальнике проехал, вот который ты подрезал? Ну, пример. Ой, ну там полтинник, это так, я по-скромному. Полтинник точно, но он где-то в самом начале, так мотоцикл убрался там Каким-то там минимальным пробегом, помнишь, он был что-то там 5 или что-то там Далее следующая болячка, сальники и вилки Та же самая песня, в принципе, один раз я их тогда поменял Не помню, подрезали либо нет, ну вопрос закрылся В принципе, это не такие большие расходы, чтобы там брать, что-то там серьезное Там отварился шатун, там, не знаю, там потерял коленвал Самая большая была проблема на первых, это натяжитель он был, он гидромеханический, но сделан как-то раком-боком. Я предполагаю, что какой-то клапан, который придерживает давление масла в нем, при старте грохот, потом набивался маслом давление уже. Я на Сузуки такая же фигня, там тоже стоит гидронатяжитель, и они на старте всегда громыхают. Да, Я могу это... ошибаться по физике процесса, пусть одноклассники меня там помидорами не закидывают, но происходило это именно так. И так как я все эти вопросы тоже решаю сразу и кардинально, к 2014 году, если опять же не ошибаюсь, вышла а, уже обновленная модель, и был о, не отзыв, а именно по гарантии замена у всех. Я тогда не дождался гарантии, или даже не знал про нее. Я просто взял, купил натяжок, заехал к Вите-моделисту, и мы все это дело поменяли с самого начала. Все, детские болезни на этом закончились. На этой версии решены уже сразу, вопрос с натяжком решен, вопрос с сальником не знаю как, но вроде бы как пока ни у кого не слышал, ну, может, пробеги еще небольшие, но я думаю, что его тоже решили. Вот Yamaha что они, вот они не такие маркетологи, как тот же BMW и как КТМ. они так, KTM вообще красавчики, они такие вот выпускают-упускают, много моделек и обновляют все, Yamaha же, я на них, конечно, ругаюсь, что... Ребят, ну ё-моё, вы выпустили 10 лет назад, ну давайте уже, ну какой-нибудь там апгрейд сделайте, все, что они сделали там, вот версию ZE. E. Да, здесь есть там прикольные приблуды, но уже хочется, ну ребята, ну ваши конкуренты куда-то уже скакали. Где диодная фара, ребята, где диодики? Ну, хотя бы там мелочи такие. там Сделайте приятные. Ну, нате вам электронную панель. там. Это, кстати, как Yamaha FJR. Сколько лет она выпускается и без а, какого-то либо а, молдинга. То есть она выпускается вот одинаково. Ну, хотя бы чуть-чуть тюнинга нити, да? Да, и вот ну, примерно это же понятно, что самое. классная модель получилась. FJR же классная модель в своем классе. У нее нет конкурентов, она супер. Но тем, кто любит, он же хочет... Купить такой же, только освежиться. Я не хочу другую модель, я хочу эту же, да. но я хочу посвежее. Да. А Yamaha вот как-то с этим делом, у них своя какая-то политика. Отличие ZE от Z. Первое, самое главное, мы говорили, круиз. Сделан, в принципе, неплохо. На сбросе круиза хотелось бы, конечно, чтобы сброс происходил более плавно. Здесь приходится, чтобы сбросить круиз и не получить легкий дискомфорт, набалтываешь ручку газа до той скорости, к которой ты идешь, потом отщелкиваешь круиз. Ну, не, не минус, но нюанс. Включаешь клююсь, он у тебя резко да, начинает Да, я, я, я такой клюешь, клюешь, <связан> такой неприятненько. Uh -huh. Можно же, это же электроника, можно же было, что э -э -э, Ну, так, на автомате да, это возможно, да. на механике, к сожалению. Окей, это не минус, я же говорю, это просто нюанс. Второе, что-нибудь там ляпнули. Приборка э, прикольная, конечно, электронная. Читабельно, просто обычная, Аналог. аналоговая. Хотя а, бы пусть две тахометр, стрелки. Да, пусть даже тахометр останется аналоговый, как это было на версии Z. А, хорошо Ну, ты же хочешь диодные лампочки? Вот тебе вот приборки. Ну, пусть лампочек начнут. Очень хорошо читается тахометр стрелочный. Здесь и то, и то электронное. Вот для меня лично тахометр электронный нечитабельный. Когда ты идешь далеко, он не читается. Подкупают на версии ZE электронная подвеска. Типа, вау, гуся же электронная. Ну, что, мы же там типа не отстаем. Первое время я поигрался, я понял, что нужно найти золотую середину. Я ее нашел, поставил, все. Я хочу сюда заехать, и здесь какой-то скальник. Я не буду останавливаться и клацать, ну, по крайней мере, пока. Эта штука электронная, та, которая забирает там кучу денег, она заняла там кучу там, места под сидением, там его и так нифига нету. Ну, хотя бы тряпочку там э, влажненькую я туда клал. Ну, теперь уже там... Ну, с этим я с тобой согласен, то, что, как бы, электронная Это лишняя подвеска, электронная. хорошо, да. Но тогда, когда ты ее отстроил один раз под себя, и все. Максимум, у тебя есть два режима, там, город, либо, там, бездорожье. Да, да. этого бы вот так. Потом поменяли ветровое стекло, поставили вот эту вот регулировку. Ну, честно говоря, маха. вы что, серьезно? Ну, вы уже не позорились бы, оставили штатную, как она была до этого. Стекло гиби, у меня есть второе. Оно двойное, поднимается на такой же объем. Все, она решает вопрос Я снимаю это стекло, ставлю сюда же тот гиви На эти же крепежи на, Убираю вот это крепление металлическое Становится хорошо гиви и все, отлично Вот это стекло родное, оно все равно колбасит При моем метр восемьдесят, ну вот мне чуть-чуть не хватает ну, можно было этот момент продумать сразу, но ну, на то есть и тюнинговые ателье, которые должны тоже зарабатывать. Появилась планочка под регистратор, по всякую там шлепаторию, что ты хочешь сюда повесить. Но максимум, что я могу повесить, это датчик давления шин. Он мне не нужен, чтобы не него тыкать. А навигация и телефон мне нужны под руками. И когда они находятся, вот я здесь на руле, вперед ты не тянешь руку, ты практически ее отсюда не убираешь с руля. В зоне комфорта. В зоне комфорта ты хорошо видишь, ты хорошо читаешь. Тебе пришло сообщение на ходу, либо какой-то срочный звонок. Тебе не нужно останавливаться. Я вижу здесь все перед глазами. Также читается навигатор. Но не пользуйтесь телефонами во время движения. А смс-ку написать. Вот, поэтому план... Чем ты обучаешь молодежь? Планка, молодежь только мотоцикл не купит, это я сразу скажу. Купит тот, который уже проездил, такой, угу, хотелось бы что-то. Планка кайф, но лично мне не пригодилось. Ну, я бы хотел, конечно, здесь видеть еще одну электронную панель. Это как-то там... Смотрится классно. Дальше, что изменили, здесь другая подножка стоит. Из дюрали, не смотри на эту. Это подножка с версии Z. Под пятник-то наваривал. Это все наш красавчик Palan Это тюнинг, Да, у меня была подножка от Z. -ки. Z с моим плашмиком, с которым я ездил. Во-первых, я разворачиваю мотоцикл на месте, на подножке. И когда я смотрю на нее, мне лично страшно. Когда какой-то сплав. Я верю просто металлу. Может, старовер, не знаю. Может быть, да. Древний. Может, да. Она имеет маленькую опору, такая же, как родная... От Z я не хочу менять то, что сделано с завода, меняю только в том случае, когда это... Когда я... тюнинг оправдан, да. Т тюнинг оправдан, любой тюнинг, ну, запомните, когда? отваливается первым. Да, есть исключения, но основная масса так. Я купил туда подпятник, хороший расширитель. Но этот хороший расширитель, он дал толщину, подножка по высоте на 0,5 см, может быть на 0,8 и мотоцикл стал практически прямо, то есть его оставлять уже было стрёмно. Эндура должен хорошо заваливаться, ты никогда почти не стоишь на ровной поверхности. Я не заморачиваю здесь бугорочек или что-то такое, я оставил, наклонил, всё, у меня здесь лист, по-моему, там миллиметр, может полтора. Вот он решает, поэтому решение было сразу избавиться от этой классной заводской в пользу подножки Z. Поворотнички поменяли на диоды, слава богу, у них нашлись парочку диодов для поворотников, ура, красавчики. Фара осталась та же, поменяли вот эту пластмассу, которая над фарой, вот такая вот здесь пластмасочка есть. Вроде фигня, но я несколько лет искал, что там сволочь дребезжит у меня на скорости. Она просто сделана на пару беспонтовых клипс, которые разбалтываются, и она имеет вот такой вот люфт. И она просто идет, делает... я ищу, да что же у меня здесь, я уже перетрогал, на ходу как-то ты особо не потрогаешь, а чем положение это уже не жужжит. они поменяли эту пластмаску на другую и здесь под низом еще добавили они пластмасочку но она по моему декоративные роли выполняет пульты Yamaha, привет тебе за пульты Прям большой тебе салам алейкум. Это в минус сейчас было сказано. Потому что пульты они поменяли. Они украли кнопку старта. Но это полбеды. Сюда они убрали аварийку. Ну, то есть, когда тебе нужно резко кому-то сказать спасибо. Это происходит в основном на каких-то маневрах. А здесь тебе нужно подумать, где твоя аварийка, куда же она делась. Ты переключить мозги. Ты, ты должен да. переключить мозги, да. Ну, ладно, это все там мелочи. Кнопка моды осталась на месте. Сигнал оставили на месте. Спасибо вам за это. Кнопка круиз. В принципе читабельная пользоваться удобно что они здесь натворили они убрали моргалку я не пользуюсь сигналом редко когда моргнул уступи пожалуйста они на этот крок они оставили они вместо моргалки поставили кнопку меню я устал моргать менюшкой просто устал кнопка моргания ее поставили на кнопку переключения дальний ближний нажатием на, на ближний вниз когда ты идешь на ходу тебе до поворотника нормально дотягиваться а чтобы моргнуть тебе приходится извернуть вот так вот палец напомню что моргаем и когда да. либо ты предупреждаешь светом либо ты уже материшь светом но все это происходит в экстренных ситуациях и в этот момент ты должен руку почти вот так вот извернуть не дай бог какая нибудь там кочка что-то еще у тебя просто она выскользит отсюда там за вот эту игрушку со светом вам конечно и маха дизлайк дизлайк, да, ну это такая, это тоже не косяк но, блин, ребята ну, вы же такие. Вы не такие... Первый раз. У вас и были нормальные пульты. Чего вы вот этот Да, чего вы начали выпускать? Ладно, когда вы выпустили МТ-09. Лично моя претензия к этому мотоциклу, он шикарен. Да, три цилиндра, все хорошо. Они сделали здесь а, бибикалку, а переключили поворотников здесь внизу. Господи, там, извращался, вот, извращался. Я ехал, короче, я бибикал, а не включал поворотник. То есть вы наркотики смените обратно, те, которые были. Ну вот, минусы перечислили, плюсы передняя, не 21-я. Там многие говорят, да, это не 21-я, это не трушно. Это, наверное, говорят больше какие-то теоретики На таком слоне ты не будешь там Дубачить вот по таким колеям Ты будешь все равно ехать как-то умеренно Ты будешь думать головой Ты будешь думать, как переезжать, где переезжать 19-го мне хватает за столько лет Ну вот просто с головой Я рад, что у меня 19 го наконец-то Легко находится любая резина Хочешь шашечка, хочешь дорожная, хочешь двойного назначения Любого бренда Да, я катаюсь на Медзеллере обычно но и лежит шашка для веселых поездок но Здесь я вижу Бриджтон это просто родной, докатываю, чтобы уже докатывать. А, ну по асфальту так. Да, да что да. мне там. Ну, хотя, вот асфальт. Сегодня я он здесь сжиганил туда-сюда. Она нигде не пробуксовывает. Все гуд. Плюсы отличные тормоза, те же самые, которые стоят на R1, те же самые, что стоят на Фазере они стоят даже на TDM 900, то есть они такие удачные, что нет смысла их менять. Они настолько удачные, что стоят у вашего соседа на джиксере, потому что часто на джиксере э, ставят э, тормоза от Ямай ABS работает э, четко, внятно, понятно и не срабатывает, когда не нужно, да, вы там едете, там слегонца притормозили где-нибудь там на асфальте и он что там уже психует, не. Здесь все четко. Чтобы на асфальте добиться срабатывания ABS, это прям надо постараться у него. То есть он никогда тебя лишний раз не тревожит, этот ABS не парит мозг. Ну вот. а когда вьюз хочется войти. Ну, когда в вьюз, вот и маха еще, да, где кнопка выключения ABS на тур дуре. Вот трекшен есть отключение? А фишка. Ну вот я не лазил туда, к фишке, ты между предохранитель выдернулся. Да. Нет, не лазил, пока не кайф, не было такого прям нужности. Хотя зайти в щебеночку с тормозом и пойти дальше вперед, это прям, ну, необходимость бывает часто, когда на грунте. Потому что повороты бывают резкие, тебе нужно закинуть зад. И можешь потом резко открыться, да? Закинуть тормозом, может закинуть, добавить газом, довернуться и выйти резко там. С этим проживем. Кардан естественный плюс. Двигатель масложорством вообще. Не было ни разу, чтобы он то что-то съело масло синтетика в нем из плюсов посадка человеческая когда тебе нужно индули ты сместился у тебя узкая сидушка ты встал на ноги вот у меня даже без простого практически прямая стойка ты хорошо обхватываешь бак ты хорошо контролируешь мотоцикл удобно заходить во все породы ты ничего не мешает сзади сидуха широкая ты сместился и можешь спокойно отдыхать Сидуха имеет два положения. Верхняя и нижняя. Сейчас она стоит в верхнем положении. Пластина, которая переставляется. Там, поднял седуху, переставил, поставил на место. Там, операция двух секунд. Комфортная скорость на трассе моя лично. 140-160. Это комфортный крейсер. Кто-то ездит 120, я не могу ездить. Я не знаю, меня в сон клонит на 110. 180 это бесчитая предел комфортной скорости. Так, мотоцикл ходит за 200, но это не его скорость. Это тур дура. не забываем. При скоростях 140 на той же ЦРФ начинается виляние из, -за, из -за этого э, пресловутого 21 колеса. Здесь болтанок нет, 19-е колесо, все классно рулит. Я еще езжу без центрального кофра, для того, чтобы какой бы э, классный он ни был, он сюда имеет люфт. Рама начинается вот здесь, заканчивается здесь. И вот до этой точки у тебя очень большой рычаг. И ты болтаешь его даже на перестроениях. Андурных резких. Хотя а получается и подрамник скручивается, и по завышенной центра тяжести сразу скручивает высокий центр тяжести. И пока ты эту балансировку дашь нормальную, у тебя уже каша. Я езжу без центрального, кидаю обычный непромоканец и все, супер, мне хватает места. Здесь у меня еще сумочка на ВАК. Почему я не устаю по 250? У меня 4 положения, как я езжу. То есть посадка стандартная, посадка отодвинулся, посадка с ногами на канистру вперед ноги, потом ноги упер сюда, и у меня каждый раз меняется точка опоры на пятой точке, то есть она смещается. Самое главное, я еду до 140 в ровной стойке стоя. На 140 едешь в стойке? Да, вот при шлеме с козырьком. И как? Нормально, не болтыхаются. на как долго ты можешь так ехать? Ну, то есть... Прямо насколько мне кайф. Я могу закинуть ногу вот так вот, ну, такой полустоя mm -hmm. называется. Mm -hmm. Могу так, и спокойно едешь, ну, хочешь на круизе. Ну, то ешь. есть, там, коленки согнул, захотел, там, как-то Да, поставил. ты размялся, ты, ты, у тебя ничего не затекает. Посадка здесь вот прямая, совершенно прямая, особенно вот... С проставками. Э, с проставочками, да. Расход, помноженный на объем бака. Про бак хватает его при скорости 160, даже до 180, его хватает на 250 км. А, в Казахстане я ехал... Там есть промежуток. Какая величина бака? Ой, там 21, что ли, 20 с чем-то. Вот про цифры даже может меня не спрашивать. Все остальное можете взять э, в, в ТТХ сами почитаете, да? да сами почитаете. Я даже не знаю, сколько у меня лошадей. Правда, мне это не заморачивает. Я знаю, сколько мне нужно и хватает ли мне их. Я даже лень вот так вот достать стс и почитать. Вот мне интересно, как он едет, мне хватает этого или нет. Как он прет в гору и тому подобное. Здесь хватает... По нормальному плюс если тебе нужен экономичный режим сейчас на данный момент расход 64 средний смешанный город трасса да да вот прям вот очень сильно смешанный причем больше к городу в спокойном режиме в казахстане ехал в моменте где было большое расстояние между заправками на мангышлак вот там есть такой отрезок тут там по 400 пришлось заправиться ехать на скорости 110 120 после резерва прошел еще 90 я не ошибаюсь также было еще вот, на москву раз профукал тоже 90 километров проходишь на резерве это если скидываешь до 90 на шестой Кстати, еще отличие Z от ZE. Они изменили фазу, не фазу, скорее всего, по мозгам они изменили настройку мотора. На Z она идет больше низкооборотистая. Ты стартуешь почти не добавляя газа. Здесь приходится немножечко под газону, ну, совсем на чуть-чуть. Но для меня это ощутимо, потому что очень сильно привык к Z-версии. У меня здесь стоит прямоток от Palan Choppers. Классный прямоток, сделан чисто под этот мотоцикл, для того, чтобы он не нагружал в дальнике и был слышим в городе для пассивной безопасности. Когда я поставил этот прямоток Z на ZE, он перестал работать. Может быть, показалось... Я приехал к Паше, он послушал, да, говорит, это не тот звук, что я тебе делал. Он сам сделал или это из твоей банки он сделал? Нет, все с нуля. Я не люблю вносить корректировки, там что-то пилить, отрезать, вот это вот, ой, здесь там подрамник не такой там. Если что-то не получилось, ты родную банку поставил, да, и человеку то дальше продашь его в стоковом варианте. Весь колхоз, что я здесь намудрил, это мои личные проблемы, как человек там, ой, я здесь тюнинга нафигачил, теперь он стоит вот так много. Нет, чувак, тюнинг твой, это твой тюнинг. Для тебя другому человека либо он не нужен либо он поставит там дешевле дороже или тот который на не моя школа но я с ним согласен <свят> один из важных моментов после круиза подогрев что ли подогрев в ручек родной слава богу потому что все, что я ставил на предыдущие мотоциклы, я их там целую кучу разных фирм перебрал. Они вылетают, потому что тюнинг не родной, он вылетит первый. И здесь он уже, слава богу, родной, жарит как положено, все ништяк, все супер. Подогрев ручек – это не все, что вам нужно для комфорта. Вот это самое главное. Очень многие ставят себе подогрев и говорят, все равно мерзну. Вот такие лопухи себе поставьте, и у вас уже здесь будет свой микроклимат. Совершенно верно. Крепежные элементы, резинки, пауки. Чистая тряпочка. Тряпочки, салфетки, насосик, легкий инструмент, ремонт шин, стяжки груза, электрические стяжки. Все, что под руками нужно. Не на дальнейке бывает компрессор с собой. Это такой, чтобы под рукой был. чисто набил, до одной атмосферы, чтобы доехать до первого шина монтажа. Вот такая штукенция удобная. Штатив под съемку сзади. На нее можно шлемик повесить. Обязательно с левой стороны бензин, с правой стороны вода. Почему? Я проводил опрос, самая подабельная сторона. Правая, да? Это правая. Вот я не знаю, в чем фишечка, но вот у людей, если кто-то где-то падает, основная сторона это правая. Кстати, тоже обрати внимание. Я тоже на право падаю все время. Ну, вот интересно, почему. Потому что левая ты, видимо, может как-то не знаю. Вот именно, вот что-то я, но, но я не знаю. Про то, что сверху наверчено, мы говорить не будем, и так слишком много наболтали в принципе так более-менее там видно клиренс это просто он какой-то волшебный он небольшой визуально но я вообще не заморачиваюсь я не смотрю у себя перед колесом передним я э, просто еду там бордюр ну ты естественно не втыкаешься в него приподнимаешься аккуратно там на него заскакиваешь но я не смотрю на него какой он там высоты 900 это тдм обязательно смотреть 850 -ый? иногда иногда надо смотреть здесь как-то сделано так что я не цеплялся ни разу, тьфу-тьфу, -ть пузиком. Единственное, что я слышу только, как об защиту цокает камень. Все. а так, чтобы где-то ты переезжал, зацепился, или ты там застрял, не переехал, нет. Сзади места хватает, если ты залез в грязь, хватает, чтобы ее намотать и сплюнуть. Единственное, что переднее колесо на предыдущем, я поднимал крыло mm. на 5 см. Ты проставки Через делал, проставочку, да? да, сам делал проставку. Тогда мы лишаемся удлинителя крыла, немножечко больше будет забрасывать. Но я попадал в моменты, когда у меня просто набивалась грязь. Она набивается здесь очень быстро, переднее колесо блокируется, вы начинаете полить сцепление, и получаются маленькие неприятности. Ну, в этом случае, если бы вы залезли прям, но ну, такое же бывает очень Открутить, редко. Открутить... Э -э да, просто скручивая крыло и вперед. Крыло и оттрусить его. Да. Тот мотоцикл, который мы подбирали для твоего брата, угу. ну, ты тогда катался еще на таком или уже на этом? Просто почему ты не продал ему свой мотоцикл? А мы об этом подумали только потом. Почему мы не оставили тот, они продали синий. Но там вопрос еще был в цене. Ну, тут сейчас ссылка в описании, вы видите ролик, увидите. Там, где мы подбирали такой же мотоцикл, только Z-версия, как раз для брата Лиса. Сколько ты примерно на японцах накатал и куда? Сложно соврать, по километражу врать не будем. Там Ну, сотнями какими-то, какими, не знаю. Давай, например, диверсия сколько? Так бесполезно считать, проще взять на годы и умножить. Потому что у меня одновременно были еще по пару мотоциклов, когда там была Пан Европа, потом мы там куда-то на дальняк uh -huh. менялись, брали друг у друга. Пусть возьмем по скромному, там 20 в среднем, да, те годы, когда 25, там мы не будем считать, ну по 20 в год. Не ну, по среднему, а по минимуму, наверное, да. Ну да, по минималке умножить там на эти 15 лет дважды получается, то есть 250 ну, сотни, примерно. сотни, три, 250. 250. тысяч точно прошло. Не сильно много, да, но... Это достойно, почему? Я считаю, это очень достойно. Сколько ты прошел на этом мотоцикле? На этом совсем мало, но в общей сложности... На Супер теннера наверное, уже скоро будет под сотку. Я побольше. Нет, да, на белом сколько... было немного. Вот, потом было же еще пробеги на синем, Я умудрился же на нем сгонять еще и в Питер. В конце ноября было очень интересно ехать по трассе М4, по снегу. Дальнобойщики были удивлены, если так, мягко говоря. Страны, города, куда ты ездил? Ну, то есть там твои вот... Питер, Карелия. Так домашний регион. Из Ростова, замечу. Да, по Молдове. В Одессу у нас был ежегодный фестиваль Гоблин Шоу, очень приятненький. Грузия, прям прекраснейшая. Турция северная. Как вы в Турцию попали? Через Грузию. Да? И спокойно пропустили. Все да, далее. великолепно а. было, все хорошо. Ну это в те годы. Дагестан, ну и наши все вокруг, наш хребет, Элиста, два раза Казахстан, Мангошлаг, кстати, очень интересное место, но очень пустынная. Ты не модный, ты не ездишь по Европам, там вот это все, да? То есть ты попер вот там, где никто не ездит, да? там, где... Я люблю больше горы, потому что мотоцикл... Там, где волки садятся, боятся. Да, мне кайф залезть куда-нибудь там, закарабкаться на гору. Одному сел. Хп, вот так сделать. Да, если. там внизу орлы летают. Ты заварил э, вкуснейшего чая с чебрица где-нибудь точка маяк ну, такая горного <свят> такого, да. <свят> да да конечно прям и сидишь кайфуешь с утраца Какие вообще мотоциклы ты пробовал? То есть, ну, вот так, чтобы вот... Какие? Ну, давай уже, Коля, здесь э, обзор в Турендура. Да. Давай оставимся в этой линейке. Давай, потому давай, что да. сейчас мы просто здесь я, э, да, зафигачим на твой контент, Никто не будет смотреть двухчасовой видос. Давай по-другому задам вопрос. Да. Какие Турендура ты пробовал больше одного дня? Либо там э, в среднем больше 100 километров в расстоянии? Вот отличный был я тест-драйв Армады Густа, да, Андрюха давал. Мы с ним проехали порядка 100 километров, я не помню. Мы прошлись по грунтам. Ну, честно говоря, вот, он, вот у него есть харизма есть интересные моменты очень удобные там всякие няшечки ну вот просто не мое и вот такой большой список почему не мое. но ну, это сегодня не про бмв все меня знают как большого тролля поломок бмв я их коллекционирую почему мы сейчас про бмв говорим следующий турендура который, который я пробовал и а, который я прям хотел я приехал за пан европой в москву увидел тайгера большого и я залип его вот эти формы вот эти как стелс чуть-чуть такие рубаные. Эти большие глаза, а вообще уже нормальные колеса, нормальная размерность, на которую можно надеть нормальную резину с шашечками. Маленький тест мне достался на Тайгере. Я такой, вау, это же просто космос. Потом у нас появился Триумф в Ростове. И ребята давали нам на тест-драйв на дневной. Кстати, вот по этим же балкам, вот по этой же местности я катался и пробовал именно Триумфа. Они красавчики, давали мне на весь день, пожалуйста, тест. На тебе там без всяких, даже вот, не знаю, я не расписывался даже. На, мы тебя знаем, все, гоу. Я проезжал, я говорю, это просто пушка, это просто супер, прям хочу уже. Прям уже начал искать возможности, как его купить, а так как они были свежие, то есть денег тогда было, вау. Wow. Ну и какие-то маленькие такие сомнения были. Я к ребятам заехал, говорю, ребят, я конечно наглость, но можно его взять, съездить далеко, прям вот по-настоящему ощутить. А говорит, можно. Я говорю, а на море можно? Можно. Я говорю, ну, я поехал. И вот тут я разочаровался. И ребятам с Триумфа, не буду называть их имена, фамилии, им респекта не знают. Спасибо за то, что дали на такой тест-драйв. Я приехал, говорю, пацаны, вот ключи, спасибо, с моциком все гуд. Но вы мне сейчас сэкономили кучу денег, и самое главное, не расстроился офигенно. Не буду канифолить Тайгера, но, возможно, они сейчас доделали, слышал, что доделали. Там настройка подвески как бы есть, но ее как бы вообще нет. Ты крутишь от и до, а там ноль, вообще ничего не меняется, отсушивает руки. Дорога была асфальтовая, но была плохая. Но турендура с этим должен справляться. Я должен в это время просто кино смотреть. Они, вообще, для нее это просто хайвей должен быть. Да, именитая марка. Да, там вот триумф это очень старая марка, но они никогда не делали Турэндуро. И сейчас они раз такие взялись и с нуля решили сделать сразу и классный. Вот Yamaha. И здесь я могу им что-то предъявить. В «Тайгере» было столько огрехов, что я очень благодарил ребят, что я их не взял его. Когда на тест-драйв ты брал его на день, на два, все было все было отлично, все было как просто. Как только супер. далеко поехал? Даже я ездил один, я ездил без менеджеров, я мог прыгать, как я хочу, я мог там испытывать его. Но когда ты едешь на дальняк, когда ты э, проехал эту тысячу километров, почему вот, классно Патрик делает обзоры с людьми, которые проехали много? Тогда они могут реально что-то рассказать. КТМ я не пробовал специально. Потому что. Почему а у музыка почему-то не взял? Я принципиально не беру. А, то есть как я BMW, так ты КТМ. Нет, да? нет, нет, нет. По другой причине: я не беру никогда то, что я не хочу купить. Хотя бы там маленькой мысли нет. Тогда мне интересует твое я мнение, знаешь, почему ты не хочешь его купить. Вот КТМ вопрос. берем в сравнении. Так, по одному слову: Yamaha это надежно. БМВ гуси это комфортно, КТМ это спортивно. Он вот может взять ту горку, которую не возьмет супер 990 легендарный там новый КТМ с фары просто волшебный, очень мне нравится. Сейчас опять будут плеваться теперь КТМщики. И каждый раз выезжая в эндуро, три КТМа умудрялись, три поломаться, а все японцы жили. Ну, мне нужна первая надежность. Я должен вернуться домой сам. Ехать, как ты говоришь, с бусиком, это вообще не по-нашему совсем. Потом звонить, ой, ребята, приведите мне вот то-то. Хотя да, ну люди же путешествуют и на гусях, и на КТМах. КТМ я даже пробовать не хочу. Я знаю, что он мне понравится. Я знаю, что он... Офигенный по подвескам, офигенный по мотору. Я думаю, что на нем даже будет, наверное, комфортно. Но я боюсь, что понравится, а не смогу себя отказать. А потом буду как лошара звонить им. Ребят, забейте меня там с того-то ущелья в Дагестане. Там. Ну, у Сереги вроде не ломается? Он просто далеко не вот, ездил. Вот у Сереги не ломается. Да, пока Серега еще не ездил далеко, но у него он неплох. Он неплох, он вроде ведет себя хорошо. Мелкими детскими болячками не балуются Ну, насколько я наслышан, именно вот 990 Это, наверное, вот какой-то прям вот Один из самых лучших мотоциклов у КТФ в плане да. Дура Потому что да. а, 1090 и 1190, насколько я знаю, они уже там Какие-то кастролябы там уже что-то начали выдумывать А вот 990 сколько я слышу, ребята прям за него топят Африка v ты пробовал старую? старую нет смысла пробовать потому что но ну, это куда-то там назад, далеко да? далеко назад это класс там супер тенера 750 и одноклассник а, ну, а, да. этот вот, которая там 5 клапанов на цилиндр которая валит на все деньги там да вот, это ну, вот. так себя навалит когда мы залезли в горы горы он начал а, просто тушиться он просто раз и тухнет когда уже прошло время пришло момент обслуживания там мебран и тому подобное в карбы опа там Привет, ребята. Вот такие да. Дырки, да, а мы еще едем. и такой раз, а, мо моцики одинаковые, а расход разный. Каждая заправка разная, разные, разные. не придали значение, думаю, ну, может быть, просто разный мотоцикл, разный пробег, разный износ там иголочек, а не иголочек. А, а по факту там просто огромные дырки стоят. По да? факту поставили огромные туда же клеры. Он валил поэтому с ручки на ровном месте. В горах он мгновенно начал задыхаться прям. Нехватка на... кислорода, что ты заливает бензин там, да. Если не ошибаюсь, на 3000 тысячах он уже все, он уже вот прям тух и все, он не едет. И поэтому мы не взяли нужную высоту, нам пришлось остановиться там, где мы доехали на Арарат. Ну, ну, окей. И поэтому разговор там о старых Мамонтах, ну, он актуален. Для того, чтобы покупать тот мотоцикл, нужно его купить, и ему уже сколько там, лет 30, да, прошло там, более. Mm -hmm. Его нужно полностью обслужить все места под весь, и потом на нем куда-то далеко ехать. Ну иначе это у вас будет -р -р -р рулетка. Ну да. Поэтому сравнивать старую Африку, ну, пока не вижу здесь смысла, это чуть другая классификация, это уже самые большие эндуры, тур эндуры. <плышка> Африку новую Афри... ты не пробовал? Ну как это не пробовал? Я пробовал ее прям хорошо. Опять же, спасибо ребятам с Мотодона, они дали хорошо на тест-драйв, я ее попробовал. Ну, сразу пока она еще стояла вот так передо мной. Мои первые фео вот так вот, пальцами, первое было фета самая главная камерная покрышка. Ну да. Камера это good. Для, именно как для эндура. Это прям супер. Потому что когда ты прям по-серьезному решил куда-то забраться, ты, ты знаешь, у тебя стравил, не соскочит. Да. Ты стравил, если у тебя есть буксатор вообще класс И ты поперся по хорошему скальнику, не, не отскакивая, не прыгая, именно залазия. Но 90% это точно. Мы все равно едем по асфальту. И прокалывая колесо где-то, я набортировался их вот так вот просто. Да, на, на дороге. Камеру бортировать, это еще то удовольствие. А теперь прибавляем к тому, что у тебя камера, у нее нет в стоке центральной подножки. Это как, ребята? Что делаем? Новый мотоцикл такой ты выгнал с салона. Ну, проехался этот где-нибудь. Ух ты, классная горка. Проехался, пробил. Новый мотоцикл вот так вот класть на бачок, Ай-яй-яй, как-то больно, знаете. Так и случилось. На тест-драйве, пока я ездил вокруг Чалтера и Больших Солов, я пробил. Чувак, приедет с бусиком. Вот такая ситуация. Это в первой жизни, когда мне пришлось звонить эвакуатору. Э эвакуатору. Да? Это для меня просто стыд стыдный. Ты должен сам на коленке решить все свои проблемы. Ты же там не маленький пацан, если ты выехал, значит сразу подумай за все свои там эти. Положи ремнабор, положи то, то. Ну окей, возьму я с собой ремнабор и что? Нет центральной подножки, ты не можешь отремонтироваться. Я бы мог его поставить на центральную, я могу позвонить ребятам, там, либо сходить пешком с колесом, разбортировать, решить вопрос, вернуться обратно. Но это было бы честно. А мне пришлось вот поступать именно так. Поэтому сейчас на 1100 решили этот, этот вопрос. Ура, они поставили наконец-таки нормальные Спицы с, бе с бескамеркой. Того, что они не первое десятилетие в эндуро теме Honda. Да, с бескамеркой. Но Я... Мне кажется, что это все маркетинг для того, чтобы ты купил, а потом увидел новую модель, тот продал, купил и вот каждый раз ты покупал ради вот, ради вот этих вот маленьких ништяков. то же самое, телефоны сейчас, телевизоры там машины машины да, наверное, да центральная вроде там как ну она не в стоке шла но там она как допами ну как можно там а на предыдущую даже поставить нельзя правильно понимаешь? можно и на второй тоже доп ну вот я не буду спорить я уже не занимался этим вопросом для меня Африка была закрыта по после вот этих объективных причин нет нет еще есть объективная причина а, ну, самое главное ну давай. Да. но я так устал от цепи Просто устал. А кардан нам давал только ну, гуси да. и сутер. Цепь лучше. Ну, Лу -у -у. просто говорят же, типа, там, неподрессоренная масса, там, То вот это все. это все. это шляпа для тех, кто взяли мотоцикл и там начали умничать. Ой, неподрессоренная масса. Что? Что? А что я, ты вообще а, говоришь? А что, да? чем вообще не говорят? Даже Я вопрос: как он да, едет. Да. Я, я практик, и меня не напрягает, и все это самое главное. Лично я знаю, масса. что на себя забирает процентов 15 на скидку. Да. Потому что там идет два искривления: нагрев, и нагрев, соответственно, это КПД понижение. Я не буду сейчас умничать физика 7 класса, 8-го. Да? Просто я знаю, что как бы это лично мое мнение. По передаче двигателя колесу цепь самая первая, ремень второе, кардан это третье. Ну, то есть, имеется в виду. Кардан комфортнее. Его не надо обслуживать. И просто залил масло раз в 20 тысяч. Поехал. Нормальный кардан. У меня был нормальный кардан на Магне. Все говорят, ой, да они сыпятся. Сколько Нет. я проехал? Я не знаю, ты 1050 50 на ней проехал. Ну, и ты что видел, просыпал. чтобы у магна высыпалось? Ну, для примера, хоть кто-нибудь? Нет. Я О. не знаю, говорят, что сыпятся, но это опять же говорят. Я на японцах не слышал. Есть такая диверсия 900. Кстати, отличная модель. Супер мотоцикл. 900 кубов, приборка шикарная, как на автомобиле. Простой вообще, как утюг. И кардан. Просто билисимы но ну, их немного, а сейчас там тем более. И здесь, что у нас, здесь у нас кардан, цепь, да, цепь клёвая. масса у вас, Я слышал про потерю мощности. Но это все написано. Это все написано на бумаге. Если тебя Нет, устраивает... потеря мощности ты заметишь только тогда, когда ты э, поедешь Сленишь. на кардане и тут же поставишь цепь. Тогда на ты поймешь. Нее. Да. Но здесь специально все сделано для того, чтобы кардан, учитывая все вот эти вот моменты, э, эта мощность э, от двигателя к колесу, она такая, какая она должна быть. С цепью опять мы развлекаемся. Пробег был приличный. Я уже устал с этими цепя, с цепями бороться. Если она проходит долго, то там яйцо то ты уже покупаешь усиленную, переплачиваешь. Но обслуживаю я по-человечески, а не так, чтобы... Да поменяют цепь, там... Ой, одна звезда износилась, а вторую не буду. Нет, меняю сразу, все, комплект. целиком. Только Комплектом, комплект. как положено. да. Пусть даже еще отличная задняя звезда, пусть хорошая передняя. Неважно. Вот... У вас старая звезда будет убивать новую цепь. Совершенно правильно, совершенно верно, потому что будет растягиваться момент растяжения разный. Должно быть новое все, и тогда это все будет нормально ходить. Также про ГРМ, между прочим. Да, и про ГРМ, ну это естественно. Нет, не естественно. Люди просто меняют натяжитель, либо меняют просто цепь ГРМ, и оставляют ну... старый натяжитель, старые башмаки, старые цепи, снизу, сверху. То есть, ну... да, звезды, и... звезды, извиняюсь. Помазать ее, там, обслужить. Я покупал уже Скотт Толлер. Ну это тоже все игрушки. Это... То она забилась, то ее ты индуришь, она у тебя э, камешком сбилась. Когда ты туда глянул, японский мой бог, там он забился, и она уже сухая. Там, да. Это просто уже надоело. Ты едешь в Питер, вот, к примеру, до Питера мы тогда мы сдавали ЖЖ. В эти далекие годы я, по в ЖЖ даже четвертый по списку. Сейчас, оказывается, там список вот такой. И далее с какими людьми общаемся? ЖЖ – это железная задница, ну, в смысле, жопа. Да, ты проезжаешь с Питера до Ростова там за сутки, в принципе, ты это делаешь безнапряжно, все окей, но вот тебе, грубо говоря, 4 раза нужно помазать цепь. Но, ребята, когда ты устал, ты с дороги все остановился, заправился, перекусил вперед, иначе все это растягивается на долгие-долгие километры и теряется весь кайф. И поэтому с цепью все попрощался и сказал, поклон тебе великий, до свидания, все, спасибо, мы с тобой жили хорошо и дружно, но хватит, хватит мне иметь мозг. Теперь с Карданом мы как живем. Я говорю, здравствуй, родной. Раз в двадцать тысяч. Раз в сезон. Поставил такую маленькую чешечку, пробочку выкрутил вот так вот раз. Слил маслички оттуда, Говорит: здравствуйте, масличка, Посмотрел на его качество, чтобы не было стружки, ничего, ну, контрольно. Залил туда с литрушки хорошее матюлевское масло раз в сезон. Это же какая прелесть. Мне пересаживаться на Африку, которая мне тоже, безусловно, нравится и по дизайну, по клиренсу, и по всей там. Она классный конь, она как, как сделана как КТМ. Она прям уже боевая единица. Это уже веселый снаряд, с которым можно пожиганить. Цепь позволяет хорошо прыгать. С карданом прыгать можно, но, сами понимаете, кто технари, ну, лучше это делать аккуратно, а лучше вообще не прыгать, ну, просто ты ездишь, но ездишь аккуратно. Хочешь там отжечь, ну, тогда уже покупай КТМ и не парься, либо там тот же ЦРФ. Здесь кардан, более стабильная, спокойная езда, удары он все равно выдержит, но я имею совесть, я хочу доехать далеко и сам вернусь. Хотел бы уточнить, какие удары ты имеешь в виду, ну, чтобы для зрителей. Удары при приземлении, когда у тебя разность вращения колеса и твоей скорости. Ты прыгнул, колесо у тебя проворачивается намного быстрее, чем твоя скорость, потому что оно потеряло сцепление с дорогой. В момент приземления а, скорости разные. Получается удар, планетар, нагрузка нет, на планетарочку. Нет. Планетарка, да, и там паразитная шестерня вот эта. Да. Вот. да, да, совершенно верно. Ну, то есть, а ты когда в прыжке, ты выжимаешь сцепление, чтобы она потом спокойно... Да, вот здесь я практикую, я не знаю, правильно это, неправильно. Я просто не слышу, чтобы а, какая-то нагрузка такая ударная, резкая прилетала на, именно на кардан. Ну, опять же, выпрыгивая, ты должен свою скорость выдержать при, при начале прыжка. И при приземлении вот здесь у тебя нужно сгасить вот этот удар. И вот в вот мгновение нужно выжать сцепление, чтобы убрать эту нагрузку между разъединяешь движок и колесо. Ну, по большому счету сцепление у нас является вообще в принципе самой слабой зоной, потому что как бы двигатель это сила и заднее колесо это сила, потому что динамика, инерция и тому подобное. На сцеплении все равно все это дело играет. Кстати, очень интересная идея, я даже что-то не задумывался о том, как люди прыгают на карданах. Ну я стараюсь этого не делать, потому что все-таки карданы я хочу вернуться своим ходом. Скажи, почему вот не BMW? Я сел и меня сразу возбудила вот это вот. Притрогание вот это вот хрень. Я такой, что? Я должен проехать, как раз я уже ездил плотно на эндуро, когда у тебя котлы в разную сторону, когда только начинаешь стартовать, ну это как у Харлея, знаешь, фифечка такая. Только у Харлея вперед там хотя бы. Ну там пом-пом-пом, да. Подгазовываешь вправо, заходишь хорошо, влево начинаешь с ним бороться, потому что маховик Здесь бывает, тебе нужно проехать, я называю, проехать по иголочке. Вот реально, в эндуро бывает такое, что тебе нужно просто проехать по гребню колеи. Ну вот, по-другому никак, либо ты сейчас будешь бороться. Потеряешь кучу сил, времени, и ты не сможешь никуда ехать, ты уже устал. Сравнение. джебил он эндуро, но он э, вот он, он вата. Он классный, он трактор, но он вата. Здесь он сбитый. И ты можешь проехать по иголочке, а здесь ты будешь стартовать на гусе, и у тебя пым-пым-пым на малооборотах. Ну, ребят, ну. То есть ты его а... еще должен ловить, получается. Ну. Те, не только них... дорогу, но еще и машина. Те, кто ездит на гусях, они, конечно, скажут: да это все фигня, ребята. Ну да, вы, к этому... вы с этим готовы мириться? Мне это не устраивает. Но это, это мелочи тоже. Это совсем там, так. Это мое личное мелкое фе. Второе это горшки. А езжу я преимущественно один, за что меня все ругают. Ну нельзя пендурить одному. Вот этими кофрами сел колею. И мне приходилось просто уже подгазовывать и вытаскивать. И я здесь представил, что бы было, если бы у меня были эти два классных цилиндра. Я почему-то сразу вспомнил про гуся. Я бы просто там застрял и кричал «Ау!», а в радиусе, честно сказать, тысячи километров моих друзей не было. То есть позвонить кому-то, чтобы, ребят, ну подъедьте там меня вытащить, дернуть там. Ну я так далеко забрался и связи там не было. Ну обычно, как ты ходишь по горам, связи там нет. То есть я бы представил, чтобы было со мной с этими цилиндрами. Потом далее. На моих глазах были такие странные и несовместимые даже с жизнью поломки. Ну, с жизнью не только мотоцикла, но и тебя в дороге. То есть это такие вещи, которые отвечают за безопасность. А это, по-моему, самое важное, что есть. На моих глазах отрывала центральную подножку у BMW в Одессе, переезжая брельсы. Просто центральная. А центральная подножка на минуточку прикреплена была прям к картеру двигателя. И ты посреди Одессы, мы едем 5 мотоциклов, и здесь один просто выплевывает все масло на асфальт и говорит, привет, ребята, я приехал. Мы такие, упс, здрасте. Второй BMW, заезжая в Абхазию, не на моих глазах, но это было прям, мне звонили, я звонил Андрюхи в Армаду, говорю, Андрюха, где взять вот этот вот веселый шаровый на переднее, на консольную эту подвеску? Он такой, ты что серьезно? Говорит, ну таких вещей у нас нет. Я говорю, что случилось? Я говорю, ну просто человек э -э, не эндурил, ничего, он ездит только по асфальту. А, ртх по-моему, была, я в них, как в апельсинах, знаешь. Он просто заехал и стартовал на скорости 5 км в час. Эта шаровая, вот так отклассалась. Не было ни кочки, ни ямки, ни асфальта. Причем он сервисник BMW, он этот BMW у него просто вылезан был. Там у него вообще, он сервиса не вылазил, так скажем. То есть ну, вот такие вот какие-то поломки, которые, ну, ну, здесь понятно по вине там человека подножка, но э, ну какой-то минимальный клиренс или там зацепился ты подножкой, но оторвалась твоя подножка, да и до свидания ради бога там, до дома ты туда едешь. Ну а вот здесь, когда у тебя в картере 4 дырки, Тут завязанные карданы, сейчас все будут BMW на меня сорвутся и скажут, что а -а -а -а". лис погнал там. Ну, правда же, есть такие поломки, есть, есть. bmw мне отвечают одним: что супертенеры просто их меньше, поэтому вот так. Но, ребята, ну пусть хотя бы там один завязанный кардан, покажите мне на супертенеры. No есть, конечно, там детские болячки, но они такие, с которыми ты даешь домой с любой точки мира. Я говорю, сейчас здесь прихвати, я дома приведу <п Lisa> на мертво провокалка. <п Ricci> Вот, видишь, не будем заостряться на БМВ, а то сейчас нас точно заругают БМВисты, пустим там тысячу миллионов километров валится и без поломок там. Ну, на этом я думаю рассказал максимально. Какие-то будут вопросы, ребята, пусть пишут. Там сильно вы меня там не броните за какие-то неточности или что-то еще. Я именно пользователь, я не тот человек блогер, который там, рассказывает или там это вообще там, первое, первый раз, когда я, там что-то кому-то рассказываю. Мы вот не блогер в, мы так в не таком такие. плане. Да, я просто с вами делюсь чем, своей наработкой, своим накатом для того, чтобы вы сделали выбор в пользу этого мотоцикла, либо в пользу другого. Ты допуст, посмотрел такой и такой, а, вот здесь меня не устраивает в этот момент, я хочу вот более спортивный, хочу КТМ. Все, и у вас уже будет меньше сомнений вы будете более устремлены к своей цели, и вы купите то, что вы хотели. Спасибо тебе большое за этот шикарный рассказ, я считаю. Вы обязательно ставьте лайки, дизлайки, комментируйте. Меня зовут Патрик, это Лис. Собственно, все, что мы хотели сегодня рассказать. Всем пока. Всем пока и дальних путешествий so <music>